Да, Анатолий Александрович, буквально пару слов еще раз повторюсь, что сегодня мы стартуем марафон «Преображаем Европу и Чехия как лидер Европы». И, конечно же, у нас сегодня возникает много вопросов, я думаю, у участников тоже, которые тоже желают преображения Европы, и планеты. Почему Европа? Неужели с Европой все зависит и она настолько влияет на всю планету? Почему Чехия именно в Европе? Неужели Чехия настолько значима? Ну и подобные вопросы. Анатолий Александрович, наш дорогой идейный вдохновитель и ну, фактически человек, который уже очень много сделал в этом направлении, мы бы хотели бы к вам обратиться с этими вопросами, стартовать наш этот марафон. Ну, во-первых, друзья, Здравствуйте. И благодарю, что вы принимаете участие в сегодняшней беседе. Очень важный процесс, важный. Я помню, как прошел замечательно предыдущий марафон, какое он влияние оказал на всех участников, в первую очередь на участников, и на те пространства, которые они представляли. То есть получилось, в общем-то, получилось замечательно. И вот наша пара, активная неравнодушная выстроена пара решила продолжить этот процесс еще глубже пойти в эту тему А что значит глубже друзья понимаете вот многие из вас слышали такие выражения и возможно даже сами говорили об этом именно так вот Сильные мира сего или власть придержащие, вот они нами управляют, делают, что хотят, и все им позволительно, вот они, а мы такие вот простые люди, не можем никак этому противостоять, ничего не можем решать в этом мире. Вот это вот, давайте обратим внимание вот на, это, на эту разницу. Почему они вот они могут делать что хотят, а почему простые люди простые люди не могут? Чем простые люди отличаются от тех людей? Чем? Думаете финансами? Финансы это следствия. Все у нас в голове. Они отличаются от простых людей, вот я этот термин использую, я его сам не, не употребляю не, и не, не нравится, но как э, точка опоры. Так вот, потому что они масштабные, они масштабно думают, масштабно чувствуют, они всю планету видят как свой, даже не дом, не дом, не свое хозяйство, свое предприятие. Вот, Путин видит страну как свое предприятие. Вся его команда воспринимает страну как предприятие. И они руководят этим предприятием. Понимаете? То есть они думают, чувствуют, живут масштабно. Всего-навсего одно отличие, главное отличие. Масштабные а все остальные простые люди которые не масштабны которые заняты текущими своими задачами проблемами решают там как заработать как прожить куда переехать купить там второй дом или вторую квартиру или там бизнес организовать такой какой-то но все равно это все не масштабное. масштабность мышления она заключается в том, что ты весь мир воспринимаешь как свое пространство. Как свое. Только они воспринимают это как свое для себя. А вот я предлагаю вам перейти в масштабное состояние для того, чтобы воспринимать этот мир как пространство взаимодействия со всеми людьми и построение счастья для всех людей. Именно как свое пространство, в котором вы для всех все делаете, чтобы жили счастливо, радостно и так далее, вместе со всеми. То есть, то есть не для себя, а для всех, но на том же уровне масштаба мышления. И вот главное достоинство и достижение этого марафона в том, что прошедшего и, я уверен, будущего, то, что он еще более будет глубокий, более мощный, более результативный, в том, чтобы люди, расходящие его, становились именно такими масштабными и начали менять ситуацию в ней. От того потребительского отношения к планете, которую имеют они, небольшое, небольшое количество этих, небольшая куча, знаете, их на самом деле -то, всего несколько миллионов, тех, которые вот думают масштабно о своей. Даже о тех, которые прям конкретно тут таких вообще сотни, сотни и миллиарды тех, кто немасштабно думает, занят своими вопросами. Да, можно заниматься своими вопросами, но все равно иметь масштабное видение, масштабное понимание себя, жизни, себя в этой жизни, и действовать соответственно. И развиваться в этом направлении. Вот что требуется. И вот это, это главная задача марафона. Главная задача марафона, чтобы все участники перешли на другой уровень масштабности личности. Друзья мои, мало того, я вам скажу. Я вчера, буквально вчера, сделал открытие. Очередное открытие. И мне открылось следующее, что есть базовые, базовые, основные личные качества мужчины и личные качества женщины. Вот мы сейчас много говорим о развитии качества и так далее. И существует у нас замечательная программа, которую, мы, которую я уже передал вот это все вот открытие, и мы будем его реализовывать в нем, то есть еще более повысим эффективность этого курса, курса женского клуба. Так вот, есть базовый базовый набор качеств, мужских и женских. Базовый для всех людей. Представляете? Как с предназначением. Помните, кто помнит пирамиду предназначений Некрасова, то, то базовая есть вещь. Так и здесь, базовая. Так вот, э, сейчас я э, не время говорить об этой базе, вы ее узнаете на курсе, а вот о том, что первым базовым, первым базовым качеством мужчины и женщины, представляете, и мужчины, и женщины, является масштабность, оказывается. Сейчас именно там, именно мир, гармоничный мир радуга, которым мы сейчас перешли, который статус вот сейчас появился в нашем пространстве, в нашей планете, он требует именно такого, такой позиции, главное качество, мужчины и женщины в сегодняшнем мире является масштабность и мужчины и женщины но иначе как если мужчина масштабный женщина тоже должна быть такой же если женщина масштабный. мужчина только тогда будет мощнейший результат. это первое качество первое базовое качество и мужчины и женщины так вот когда мы и мы сейчас этот наш курс построим по этой по этой базовой модели и он будет еще более эффективным, тогда мы выведем людей на тот уровень, чтобы те, чтобы они, которые сейчас правят, уже не могли править миром, потому что есть другая позиция, тоже масштабных людей. И вот наши, те, кто понимает эту суть, понимает свою масштабность, реализует свою масштабность, они как раз и будут задавать пол. И вот этот марафон, это первая задача стать вот такими масштабами. Вторая задача, исходя из того состояния участников, которое будет в этом марафоне, это и осознанность, это и проявление любви, это определенные методики и так далее, практики. Вот это все вместе, коллективная работа, это приведет к тому, что будут заложены образы. Идеи на такую высоту, на которую они, вот, правители, они, в принципе, подняться не могут. Потому что у них принципиально другой подход потребительский. А мы как раз на отдачу. То, что миру требуется. Мы эволюционную ставим задачу. Поэтому а вторая вот задача – это создать те образы, заложить те образы идеи, которые будут, реализовываться в мире обязательно будут реализовываться и их уже нельзя уменьшить их нельзя э, сделать э, другими их можно только улучшить но улучшить могут только те кто создадут еще более высокие еще более мощные вот эти эволюционные посылы так что друзья мои э, вот этот марафон особенно учитывая то, что он стоит на плечах предыдущего, имея уже накопился опыт, знания и, соответственно, эффективность этого нового марафона будет высокой. Вот этот марафон сыграет огромную роль в вашей жизни и в жизни всего мира. Почему мы говорим сейчас о эволюции? Это более конкретно более четко, потому что здесь нужна сильно больше конкретности. Не просто мы мир делаем счастливым, а мы конкретно берем пространство, в котором находится наибольшее количество наших с вами единомышленников. Наибольшее количество. И вот это наибольшее количество единомышленников, разбросано по всем странам Европы, по многим странам Европы, оно позволит нам заложить именно в Европе Наиболее мощно, ментальное пространство этого э, Европы, наиболее мощно заложить те образы, те идеи, которые мы хотим, чтобы они реализовались для нашего счастья. То есть здесь мы можем более мощно и конкретно заложить образы, заложить идеи. Здесь проработаны многие вещи, здесь и работали ну, много было всего, и потоки были и так далее, то есть Европа действительно проработана. Хорошо. И э, мы здесь еще таким образом решаем задачу следующую. Европа, Европа может имея опыт создания э, единой Европы, э, имея опыт Советского Союза, который вообще-то был прообраз этой единой э, Европы. И если бы его не развалили, это действительно был бы э, уникальный процесс которое можно было бы распространить опыт на все, на все пространство. Так вот, Европа имеет уже опыт Единой Европы построения. Возникли трудности, некоторая несовместимость, кто-то вышел, там прочее. По сути, та форма Единой Европы, которая сейчас существует, она не очень жизнеспособна. Но она сделала свое дело, она подготовила людей. И люди уже не хотят отгораживаться границами, возвращаться к тому, к тому старому атабизму, в котором они жили. Нужно, нужно сделать следующий шаг. Новое качество. И все говорит о том, что будет формироваться новая Европа. Новая объединенная Европа. На новых принципах. Тем более сейчас мы вступили в пространство гармоничного мира радуги. То есть наш мир гармоничным стал. И это закладывает совершенно другие принципы общежития. И вот на этих новых принципах общежития и на новых, новом понимании новых, новых энергиях, на новом понимании мы можем сейчас заложить образы, которые дальше будут реализовываться именно в Европе. Европа перекрестка. Почему она. Почему другие там. Нельзя взять точки планеты. Это, это перекресток всего. Перекресток финансов, перекресток транспортный, перекресток идей, перекресток управленческий. Здесь и ОБСЕ, здесь, и, все, и НАТО, и прочее. То есть здесь, здесь центр управления многими-многими процессами на Земле. Да, могут быть кукловоды находиться далеко, но здесь все как раз и реализуется. Поэтому именно надо Европу превратить в такое место, которое бы позволило миру перестроиться. И что еще важно, Европа, она, это самая больная точка планеты. Именно здесь больше всего прошло войн, здесь больше всего погибло людей за все времена и так далее. То есть это еще и, можно сказать, планетарное кладбище. И со всеми вытекающими последствиями. Здесь требуется очень много работы. Поэтому <смех> Европу вот мы предлагаем посмотреть. Почему в Европе Чехии выявлена? Потому что пора, пора Европе соединяться со славянской частью Европы. Пока до сих пор славянская часть Европы была каким-то вторым сортом в этом пространстве европейском. И чем западнее, тем вроде бы там более, более, более Европа. На самом деле не так. Это должно быть равномерно. Так вот, Чехия является, с одной стороны, она очень глубоко интегрирована в Европу, а с другой стороны, она несет глубоко глубинные славянские корни, и таким образом она исторически, энергетически объединяет эти два пространства и в, Европе, в Чехии очень много предпосылок к тому, чтобы она была действительно таким центром управления. Но мы не настаиваем. Если будет еще более интересный вариант, пожалуйста. Но мы таким образом даем импульс к развитию. Во-первых, к тому, чтобы состоялась новая объединенная Европа на новых принципах, соответствующих гармоничному миру радуга. И Чехии как равноправному участнику этого процесса, а мы стали задачу даже не просто участнику, а центром объединения всей Европы. Уже и восточной, и западной, и как раз Чехия находится в центре этого всего, и можно сказать, для этого хорошие есть предпосылки, и исторические предпосылки. Вы уже прочитали, я думаю, то, что было сказано ранее, не буду повторяться. Так что, друзья мои, я приветствую вас. Благодарю, что вы включаетесь в этот процесс и помните, что вы включаетесь в первую очередь для себя, для роста масштабно, своей масштабности, чтобы вы стали именно реальными управителями мира, имея такое высокое сознание, имея открытое сердце, имея новое мировоззрение, новое понимание жизни, качество жизни, счастья, радости. Вы готовы делиться, и вам нужно управлять миром. Так вот, благодарю за то, что вы встали на этот путь. Благодарю организаторов еще раз. Наталья, Сергей, благодарю вас за то, что вы начинаете этот процесс. Вы очень много делаете благотворительных, важных вещей. И, друзья, поддерживайте их, помогайте им. Потому что наш, это наш общий процесс для нашего общего дома на планете. То, что вылечим Европу. Это значит, вылечим всю породу. Вот это. Благодарю, благодарю, Андрей Александрович. Действительно, вот когда вы говорили, у нас действительно вот в прошлом марафоне вот такие преобразования и были. Люди как раз писали, что говорят, удивительно, мы работаем со страной, а меняется полностью моя жизнь, меняются мои отношения с людьми, меняются какие-то частные вопросы в моей жизни. Вот настолько наши такие масштабные вопросы помогают просто в ежедневной жизни людей. Появляется принятие принятие народа, включается принятие каких-то конкретных личностей в своем роду, в своих соседей и так далее. Удивительный процесс. Вот благодарю Анатолий Александровичем за то, что вы так подсказали все эти моменты. И я предлагаю, может быть, мы сразу запустим, сделаем первый посыл нашего марафона относительно того, что мы все принимают эти, эту позицию. И такой первый шаг наш, что Чехия – лидер новой Европы. Да? Давайте. Объединяемся тогда с хуже, хуже от этого не будет, действительно не будет. А если не во всем-то, она в чем-то будет лидером, она уже в кое в чем лидер, и много смещается. В частности, вы знаете, ей предлагается быть космической столицей Европы уже, то есть связь с космическими всеми делами переводится в Чехию. Так что есть предпосылки, но мы расширяем это на всю жизнь. Да, да, да будет так. Да, да будет так. Да будет так, так и есть. Так и есть. Первый поцелу запущен? Ура! Ура! Давай. Стартовал! Благодарю, друзья. Благодарю. Благодарю. Благодарю. Благодарю. Благодарю. Я, мы еще хотим рассказать о том, как будет проходить наш с вами процесс. Да? Да. Мы Александрович отпускаем. Вот. Да, мне можно отпустить. Еще раз благодарю, Антон Александрович, за твой классный старт. До свидания. До свидания. До свидания. Ну, друзья. Да. Еще немного о Европе или сразу же будем технические вопросы? Если у тебя есть что, конечно. Да, да. вы знаете, друзья, я mm -hmm. изучал вот геополитический вопрос Европы, почему и откуда вообще взялось название Европы. И, как вы знаете, Европа из истории, мы начинали изучать ее с Древней Греции. И вот именно в Греции, друзья, первые именно историки, которые описывали Грецию, то вот именно называли один из крайних частей Греции как Европой. То есть там она вначале заканчивалась. Но позже уже последние историки Греции, то есть, которые изучали географию страны, то они уже Европу называли шире, когда они узнали, что на Греции не заканчивается континент, а он идет дальше, поэтому они уже до самого Дона провели эту границу, где заканчивалась Европа. И, и поэтому Европа, в общем-то, она постепенно расширялась в понимании греков. И что важно еще добавить, друзья, что Европа, она, знаете, постоянно была впереди планеты всей по развитию. И можно сказать, что Европа одной из первых, да, практически первой, друзья, она была родоначальницей и промышленности, да, вот, с одной стороны, это было 15-е столетие, когда пошла промышленная революция и когда все это происходило такими огромными темпами. Но, как мы знаем, на сегодня уже не Европа является лидером промышленности, а тот же Восток, Азия, куда перешло это направление. Также мы знаем, что в Европе зародилось и христианство и набрало, точнее говоря, зародилось-то оно в Израиле. И, кстати, Израиль тоже имеет очень интересную ситуацию, что с одной стороны его относят к Европе, но с другой стороны географически он все-таки относится больше к Африке. Ну, вот, но все равно его относят к Европе, э, потому что, наверное, скорее всего, связано это с христианством, потому что... Такие христианство набрало огромных оборотов и мощи именно в Европе, но, как вы знаете, на сегодня снова-таки не Европа является местом, где больше всего живет христиан в мире. Вот. И, кроме того, друзья, Европа также является местом, где проходили, как указал александр Александрович, говорил, что это болевая точка, где было практически все мировые войны, которые начинались, они были именно в Европе начаты, и они уже дальше шли по всей стране. И снова таки, интересный вот момент, друзья, который я заметил, это то, что цель, цель каждой войны было объединение и создание империи. И важный момент, давайте посмотрим, вот, вначале это Греция, да, и Европа вначале была в рамках страны Греция, да потом между Гре... Грецией и греческим и государством и римским был еще карл великий который на котором называют отцом европы который вот между грецией и римской империей он фактически пробовал как раз соединить все вот небольшие княжества которые были в европе на тот момент под собой. И, кстати, именно от него, от его имени, друзья, мы используем в русском языке слово король. То есть, именно от Карла, великого отца Европы. Далее, вот мы знаем, была Римская империя. И вот в начале уже этого века, где-то 170-е столетие нашей эры, когда Римская империя процветала, приходит ей на смену, начинают приходить именно разные арабские кочевники, которые начинают ну, Римскую империю, которая постепенно христианизируется, она фактически начинает заниматься арабами. Вот, тоже интересный такой момент, да, что цивилизованное государство начинает э, падать под варварство. И, кстати, также вот на всех этапах фактически цивилизация, которая и шла, и культура, и тот же Ренесандр, друзья, 15-е столетие нашей эры, он и шел именно с Европы, и культуру насаждали фактически насильно, потому что именно в этот период проходили канализа канализация, колонизация но, по сути друзья канализация была да, неприятный момент но действительно людей продавали использовали рабство рабский труд и тем что это были захватнические период в тот момент как раз захватывали африку азию Америку, да, то есть из Европы растекались во все стороны, и Европа хотела расшириться, да, но у нее мощности не хватало вот, на то, чтобы посилить, потому что, как мы знаем, даже в самой Америке, на этих континентах были части, которые распределены между странами, как вы знаете, Канада, она вначале принадлежала Франции, да, поэтому Канада и франскоязычная частично. Вот, а ее потом продали, так же, как и другие части, они, в общем вначале были заняты, но потом с ними ничего не могли сделать, их покупали просто, продавали, потому что не могли там ничего навести порядок. Вот. Таким образом, еще раз хочу подчеркнуть, друзья, что Европа делала всегда первый шаг вперед, вперед в том, чтобы что-то новое привнести в мир, и не всегда этот шаг был удачный, вот, но всегда он был первый. Поэтому очень важно об этом помнить. И поэтому мы и начинаем с Европы. Потому что она задает тон. И дальше это уже движение идет по всему миру. Вот такое короткое я хотел бы сделать еще вступление об этом. Ну, да, практически вот все, то, что я хотел добавить, друзья, именно о таком европейском влиянии на весь мир. Ты знаешь, Сергей, вот, когда ты говорил, я вдруг поняла, вот смотри, действительно все время пытались воссоединить, да, сделать один единый какой-то союз. Но делали это сейчас сначала, вот все эти методы, это ну, с агрессией, с насилием. Э, по сути, <с revision> мы сейчас тоже э, цель наша действительно тоже объединение, но мы делаем абсолютно другим путем, идем путем любви. Наверное, и путем масштабности. Путем есть, масштабности. Чтобы люди понимали, потому что были-то, по сути, царьки. Вот. очень много было княжеств, и вот я сейчас, знаете, смотрю сказки чешские, и каждая сказка это о короле. У меня всегда ассоциировалось, что король это... Он, его владение ⁇ это страна. Нет, друзья. Это вот небольшие княжества, где вот был замок и вокруг него прилегающая территория. Это и было вот то королевство небольшое. И вот этих королевств вот на территории Европы было огромное множество. И, конечно же, я так понимаю, что чтобы договориться, не всегда выходило договориться словесно. И поэтому приходилось приним, применять силу. Вот, поэтому э, тут ну, на тот момент вот, не хватало любви, я думаю, да, и ну, масштабности, наверное, хватало, потому что они планировали э, масштабно с одной стороны подойти. Но вот как Наташа, все-таки действительно я обращаюсь, и не масштабность не хватало, а вот именно не хватало э, любви. Тем руководителям которые принимали решение объединить и сделать единым пространством э, и расширить свою королевскую поэтому действительно сейчас очень такая важная большая миссия объединением мирным путем решение всех каких-то разногласий именно с позиции любви и уметь говорить именно на этом едином языке любви, языке сердца. Мы делаем впервые первый такой, такой шаг, я думаю, в истории. Хотя, быть может, христианство тоже имело такую целью, да, потому что Иисус принес именно любовь. Он хотел именно на этом языке говорить, да? но что мы знаем, что превратилось в крестовые походы, и снова была агрессия, снова были войны, снова силу. Да, Насилием навязывания этого единения и этой религии. Поэтому мы идем совершенно другим путем любви, но эта любовь будет эм, благодаря тому, что мы активируем... Конечно же, в наших сердцах, естественно, в нашей любви друг к другу, это тоже естественно, в наших умениях договориться, найти общий язык, это тоже естественно. Но и еще здесь, в Чехии, как вы уже читали, Анатолий Александрович писала, потому что здесь заложены эти божественные энергии любви именно в Чехии. И цивилизация птиц, которая, в общем-то, и несет эти энергии любви гармонии именно птиц людей да мы будем взаимодействовать с ними для того чтобы активировать эти энергии и именно они помогут нам сделать вот новый шаг в единение в единении на основе любви я хотел бы добавить друзья что для тех кто вот впервые слышат, впервые слышат именно о цивилизации птиц, людей, да, то для того, чтобы немного, ну не немного, а больше получить информации, я бы предложил вам ознакомиться с книгой Антона Александровича «Колограмма», которая является, с одной стороны, и психологическим таким пособием, да, но с другой стороны, она является таким историческим, даже я бы назвал происторическим, документом, про историческим, про исторической книгой, которая позволяет увидеть историю с другой стороны, абсолютно с другой стороны, от той, которую мы знаем, и показывает именно перспективу развития человечества и появления человечества на нашей планете Земля. И именно там вы поймете, как и зародилось человечество, с кем... В первую очередь приходилось общаться на нашей планете Земле. Кто были те именно первые люди, которые здесь жили? Откуда они пришли? Кто появился, где этот Адам и Ева были? Да? И, и так далее. То есть это все вот очень помогает понять и увидеть именно книгу Голограмма вы можете зайти на сайт Анатолия Александровича Некрасова anekrasov.ru и найти эту книгу, она в электронном варианте э, доступна и практически за пару минут вы уже будете иметь у себя в телефоне ну или планшете компьютере, э, поэтому это вам позволит э, понять о чем мы говорим и понять э, почему важно э, воспользоваться и оттолкнуться, опереться именно на этот пласт любви, который тут был заложен цивилизацией людей-птиц, о которых упоминала Наталья и Андрей Александрович. Я не уверена, что там действительно вот эта выдержка, но мы, а ее да, а... мы не просто птицы, а от Ну, о чехии там это... мне не говорится, да, я имею в виду именно о цивилизации это поможет именно понять, когда, почему, почему они исчезли, где они, ну, то есть мы их знаем только из мифов, слышать. Вот. Так что, вот так, чтобы немного больше разобраться в этом вопросе, отсылаю вас к этой книге, очень мощная книга, читается на одном дыхании. Да. Да. и я бы вот нашла, искала долго. Ну, не зря я еще <связываю> <вчера, связываю> да. рассказывала. Да. Хотела бы еще усилить вот такой момент предназначения задач Чехии, да, проговорить, чтобы тоже мы понимали что нам предстоит, с чем мы имеем дело. Да, что в Чехии Чехия является дальним фокусом на западе Европы славянской культуры. Чехия имеет гиперболийские корни. Вот на территории Чехии в древности существовала цивилизация людей-птиц. Чешский язык несет в себе край понимания славянских языков, когда звучание слова совпадает со словами языков восточных славян, русских, украинских, белорусских. Но значение диаметрально противоположное. Это создано искусственно для разделения народов. Поэтому стоит задача убрать разделение с помощью других аспектов жизни и сотрудничества. В Чехии высокий уровень образованности и культуры. Чехия несет функции печени на планете, и в ней заложены ресурсы очищения крови. Поэтому стоит задача убрать алкогольную пивную зависимость так как это отражается на здоровье планеты. Исходя из этого, видим следующую стратегию развития Чехии, реализовать общее предназначение, восстановить и познать свои глубинные корни, единства со славянскими народами, стать объединяющей силой в создании новой Европы, стать центром нового менталитета, понимания мира, человека, отношений, жизни на европейском континенте. Чехам необходимо поднять уровень своего достоинства, осознание того богатства, которое есть в стране. Это, друзья, те посылы, которые мы взяли из прошлого нашего марафона, когда мы прорабатывали Чехию. И уже опираясь на этот опыт, мы с вами будем а, идти дальше, делать новые шаги, уже очень-очень конкретные. Но наш марафон, конечно же, не только о Чехии потому что мы будем это делать с Чехией, а вы, дорогие, включаетесь, и каждый проделывает то же самое со своей страной. Наша задача будет во время этого марафона перевести Чехию на новый уровень зрелости физической, психической и духовной. И мы будем очень конкретно и детально рассматривать все составляющие зрелости, начиная с физической, Далее психическое, духовно И вы то же самое можете проделывать со своей страной. Потому что ну, как правило, проблемы у нас похожи очень во всех странах. Но ну, мы еще сможем обогатить друг друга, да, подсказать друг другу. Через другие страны раскроются, быть, может другие какие-то ну, элементы, аспекты. И, и мы так будем, как каждая наша страна будет звучит в, новом, в своей новой зрелости, физической, психической и духовной. Ну, конечно же, и каждый каждый из нас делает свои шаги в этом. То есть мы тоже продвинемся в этой зрелости. Но начинаем мы с общих таких моментов. И у нас есть программа, ну, я первого месяца. Значит, каждая наша встреча, да, Серёжа? Да. Я продолжать если что? Каждая наша встреча будет проходить, я думаю, что, наверное, или в Инстаграме, или вот в чате, Преображаю свою страну, в чате в голосовом виде. Ну, будем смотреть по возможностям, если будем успевать приготовиться, и студию создать тогда в Инстаграме. Нет, значит, будем голосовыми сообщениями. Но э, каждая наша встреча — это определенный итог. Итог той работы, которую мы с вами будем проводить э, до этого момента, в чате. Э, у нас немножечко будет отличаться. Да? Не мы будем стартовать сначала, а потом уже работать, а наоборот. Э, будем, будет выкладываться определенный материал, может, с которым нужно познакомиться. определенные задания, которые нужно сделать для своей страны. Мы делаем это для Чехии, а вы делаете для своей страны. Мы делимся, формируем единую позицию, единую точку зрения этих всех вопросов, встречаемся во вторник, в пятницу и делаем завтра общий, коллективный, объединяем все моменты, которые были в чате за это время озвучены и делаем общий посыл. Это будет касаться, я не знаю уже говорить, не говорить, но вот я буквально на пару скажу таких вот первых, да, что э, сначала мы будем делать запуск э, организации, похожей на э, Объединенный э, ООН. Да? Э, э, вот первое наше, наше задание будет связано именно с этим. Создать такой, такой посыл и определенное видение этой организации. Мы уже делали эти шаги, нам надо будет их восстановить в памяти и создать новые. Пятницу мы запускаем. Далее наше творчество будет касаться именно руководителей, понятно, да, страны, пары руководителя и творческой всей команды руководителя страны. Это все начинаем с головы. Это мы тоже уже делали в прошлом марафоне. Сейчас может немножечко чем-то мы дополним уже нашими открытиями прошлого раза. Но на запуск мы тоже делаем. Это уже будет во вторник. А, ну а далее мы начинаем работать конкретно по зрелости. И а, начиная работать люди, а, с министерствами, мы будем работать с а, конкретными задачами, которые, в которых нуждается страна решая эти проблемы, да, вот именно да, конкретные проблемы. Ну вот так, и таким образом вот мы будем с вами двигаться. Я так, ну, приблизительно вот посмотрела, что, ну, месяца на три, наверное, у нас с вами будет процент. Потому что вот прописана сейчас детально вот, физическая зрелость, это целый месяц сентября. в октябре мы уже перейдем к психической зрелости. Поэтому, дорогие, настраиваемся на творчество активное, радостное, вдохновлённое, вдохновительное, такое масштабное, через преобразование себя, своей страны, помогаем Европе, помогаем миру. Ну и, конечно же, с любовью. Все наши посылы, конечно же, идти на основе медитации пусть сердца», которая помогает объединиться всем сердцами, настроиться на а, звучание любви. А, и посылы а, в этом состоянии, конечно же, очень-очень а, мощные. Что-то у тебя я есть? Я абсолютно поддерживаю этот процесс. Вы знаете, друзья, я хотел сказать, что вот у нас небольшая пауза, ну небольшая, относительно небольшая, а, пару месяцев фактически. А, или даже больше, чем пару месяцев, у нас завершился э, предыдущий марафон, друзья. И вы видите, какие события проходят в мире. Как только, друзья, мы перестаем масштабно включаться в процесс планеты, начинаются сразу же неконтролированные, негармоничные. Я бы сказал, что они контролируемые, просто они кем-то контролируемые, с определенным умыслом, и, как правило, этот умысел очень ограниченный, ограниченный масштабно только своей семьей. То есть выгоду ищут люди, именно которые руководят этими процессами, масштабируя этот процесс только для наживы своей семьи, своих родственников и своего рода. Это максимум. То есть они не выходят за рамки своего рода. И поэтому мы видим эти проблемы, то есть преобразования, любые преобразования, которые происходят, это процесс развития. Он позитивный в целом, но вот то, что он проходит негармонично, а результатом этом является гибель людей, страдания людей, то есть это то, что показывает, что процесс идет не так, как мог бы быть гармоничен. Ну вот, поэтому, друзья, ну уже мы уже видели, что нам нельзя куда откладывать и а, еще дальше отставлять этот процесс. Нам нужно включаться. И наше внимание, друзья, на уровне планеты, он позволит даже гармонизировать те процессы, которые происходят. Ну, например, вы все знают что сейчас горячая точка — это Афганистан, да, и все вокруг нее. Есть, конечно, и другие вопросы, не менее важные, но там есть именно конфликт во время которого гибнут люди и там очень много переживаний страданий людей и наше с вами участие наша с вами любовь она там поможет гармонизировать и решать вопросы более гармонично и урегулировать все эти вопросы То есть, поэтому так важно быть именно в состоянии масштабности и видеть эти точки и Посылать туда любовь э и гармонизировать эти процессы. Вот такое еще Делико. добавление захотелось добавить. Уже держим свою планету, в своих руках и твоим счастьем на ней. Вот. Дорогие скажите, откликается ли вам э такая программа, такой марафон? Комментарии, комментарии Наталья включила. Да. Вот, так что можно не только сердечки нажимать можно писать. как присоединиться к марафону пожалуйста напишите если кто-то еще не находится в чате преображает свою страну просто напишите мне в личку директ общения ваш номер телефона имя и мы вас включим пожалуйста если я не ответила вам значит, продублируйте, потому что у меня такая-то поддержка. Иногда бывает через день через два приходят сообщения. Либо же вообще просто под этой трансляцией напишите. Но телефон не надо писать. Вот в Инстаграм, конечно же. Напишите, в общем, что я директ отправила. Я скажу, да, я увидела или не увидела. Хорошо? Вот. Я не понял, куда писать. Телефон не надо присылать. Нет, да, директ дирек сообщение мне написать. Да. А, а здесь, вот, этим, вот этой трансляцией потом уже когда сообщение а, да, записи, там, да? записи да, вы скажите, я отправила там в директ а, запрос и я уже буду контролировать а всех включим, те кто еще не включен в наш чат участие безоплатное а, растет да, это позволяет, друзья, нам быть в состоянии естественном для всей природы нашей красной планеты а именно в состоянии дарения помните об этом том что мы изобильны вся планета изобильна и мы с вами у нас есть с вами прекрасный источник любви которым мы можем делиться и таким образом ну, исполнять свое предназначение быть на этой планете и дарить свою любовь свое умение свое внимание свое творчество нашей прекрасной планете. Да. Что, Сереж, в комментариях, э... Все пишут э, благодарю с радостью, присоединяется, отвлекается очень э, благодарность. Ну, супер, замечательно. Тогда, дорогие, стартуем. Да, стартуем. До встречи в чате. Да, всего доброго, друзья. На связи э, и увидимся. Услышимся. Услышимся и увидимся. Люблю вас, благодарю. Благодарю за вашу судьбу. И за любовь вашей среде. Те, кто только присоединился, посмотрите, пожалуйста, запись. Где будет проходить марафон? Марафон будет проходить в мессенджере Telegram. И, как Наталья сказала, что если вы еще не там, вот, то напишите, пожалуйста, ей в личку. Здесь именно в Инстаграме. И Наталья поможет присоединить вас к Телеграм-чату.